Да ладно, козетки. Мы сдохли. Ха-ха-ха. Ну, лопата. Бери лопату, хрена с Слендермена. А вот и он, кстати. Почему мне показали его пищу? записи, Пофиг! На Наденьте наушники. Я и так в наушниках. Пропустить. А, нет. Ладно, пожру пойду. Ну что ж, хаюшки-котятушки, с вами снова Нелила. Мне все еще болею. Да. И это игра Slenderman Origins. Origins. Пофиг! Так, мы с вами играли в Хэллоуин и в замок. У нас остались лес, кладбище и поселок. Где бы поиграть? Хм, давайте в поселке. А, окружение. Ням, ням, ням, ням, ням. Туман, ночь, дождь. Что бы выбрать? Давайте атмосферненько. Ночь. Чтобы убежать от Слендера, старайтесь как можно быстрее отвернуться от него. Ох, реально атмосферно. Так, нам снова надо детей найти. Я слышу где-то. Мы в дома-то можем заходить? Где-то он с той стороны. Напугать меня хотели. Звездюки, звездюки. Игра меня повернуть хотела. Ай, темно, как унигр в жопе. И наконец отдали свет. Ты нафиг почему мы так бегать не можем А? вот колодец вот хз какие записки иди нафиг пойми наконец что меня тут нету все вроде нормал он так часто нападает зараза что это было но я плач не слышу где-то с этой стороны. Там снова кто-то меня пытался напугать. Но нихрена хрена у них не вышла. Блин, это ребенок. Он плачет или смеется. Я не понимаю. А особенно не понимаю этого дядюшку Сленди. Хородую где-нибудь здесь. Вроде как у меня все должно уже давным-давно исчезнуть. О! Ух ты! Чел! Челик! Ты жив? Нет, ты мертв. Охренеть! А где Сленди? Малыш, ты где? Вот он. Пошел! жопу! Я все равно его заберу. Понятно? Ребенок! найди на детей! Один. Я возьму и вот так вот отвернусь. Какой он одноконосцыной. Это же вообще звездос, котятки! У меня отпускать не захотел, прикиньте. Не захотел Нейлил отпускать. Это что же за балаганки такой? А? Слышал, где-то слышу его. Ага, ага, ага, ага, ага конечно. Где-то здесь. Прямо вот прям рядом. Где-то здесь, да? Вот он! Сленди, пойми, мне насрать, что ты пытался там что-то сделать. Да иди ты в пень! Да в пень! Ну вы прикиньте, а? А мы только двоих их спасли, вообще-то. Ай, где чувствительность? Высокая. Все, понятно вам? Да ладно, козетки. Мы сдохли. Ха, ха, ха. Давайте поставим дождь. Чем ярче портрет ребенка слева сверху, тем ближе вы к нему. В курсе. Ух ты, японно матерь! О, вот так нормально. Жалко, мы бегать не можем. А то, блин, звездос какой-то. Мы от него отворачиваемся, и он нас поворачивает. Эка не видели? А, черепов летает. Нас так напугали. Чуть такое? Ой. А знаете, иногда так ведьмы делают. Чуть такое? Что-то мясо. Знаете, а я тут это кушать хочу немножечко. Может, покормите меня, нет? Я где-то ребенка слышала. Где? Вы где этот звездюк, а? Поселок называется. Ага. Скорее сама в нем заблужусь, чем ребенка отыщу. Вон, смотрите, вот этот вообще человек. Кому нормально там слендермен ходит? А он дрыхнет. Всем распаялся. Так, Сленди где-то телепортнулся, а телечпокнулся. Ух ты! А я так перешагивать могу. А, я вернуться не могу. Какого фига? Эй! Вот. Отлично. И.. Перешагнито через эту хреномантию. Колодцы? Нету. Закопан? Нету. У-у, лопата. Бери лопату, хренач слендермена. А вот и он, кстати. Теперь от него отвернулся, стало гораздо проще. В смысле? Вы это видели? Как он телепортироваться стал? Ай-яй-яй-яй-яй. Опасно, Сленди, опасно. Ну правильно, ты сам у нас такой вот прям сосный опасный. Чунга-чанг. Чего я это сказала, не знаю. Ладно, беру тик так. вкусен натощак. Ой! Мне прям будет так трудно обойти ваш ловушку, я прям даже не знаю. Мне остается только входить, надеяться на чудо. Почему мне показали его пищу? Не, ну вы видели? Поселок, давайте туман. Какого хрена он прям зонами? Я, значит, отворачиваюсь он все равно. По идее, сложность. Маленькая, он прямо здесь! Где? Где-то слева, пошел нафиг! Вон он прячется, галучек! Слух меня не подвел. Так он ржет почему-то. Теперь где-то вдалеке справа. Правда, справа ничего нету. В любом случае, надо обернуться. Вот да. Угу. Страшно. И гонда мало всех закрыты Хотя какая разница, закрыта или открыта. Если Сленди здесь, он никому не достой. В любом случае мы нашли второго ребенка. На ну, один, на детей двое. Снова. Вот ну, чем мы сдохнем? Отвечаю. Ребенок. Иди в жопу. Все, я смотрю вот на эту эм, сокосную деревяшку. Он не дает нам к ребенку подойти. И, конечно, он там. А если он не там, то это будет жопа. И он не там. И он не там. Вот вы прикиньте. В любом случае, Сленди очень злой. Все, теперь если будет проход какого-нибудь направо, то мы идем направо. О. Сленди, ты так оригинально пугаешь. Слышите, да? Я ведь сказала, где-то справа будет. Вот. Пошел нафиг. И не в такую передрягу встревали. Он порой нам Сзади пристраивался. Привет, ребенок. Да-да-да-да-да. Стэнди, ну однообразие пошло. Так, все. Вот так вот отойду, чтобы не моргать. Ребенок где-то близко. И, кажется, где-то справа. У меня сейчас, правда, один наушник, поэтому при помощи левого наушника мне приходится это все распознавать. Я надеюсь, тут нету волка на самом деле. Тут это будет жестко. Прикиньте, ходишь такой, ребенка ищет сандерман, тут на тебя нападает, а тут еще и волк бегает. У-у-у-у! классно! ритуальные принадлежности. Ага. Вау, вы видели? А еще в ловушку попала. Пошли в жопу свои ловушки, понимаете? Там Сленди. А за Сленди ребенок. Тогда вы меня отпустите. А, да вот, смотрите. Сейчас, вот оно исчезнет. Вот, все, оно исчезнет. Охрен а его знает. Прикиньте, Слендерон телепортирует ребенка. Так это же охренеть можно. Малыш, отзовись. Ну ты же ревел где-то. Ну реви. Ну плачь. Ну же. Так что это выходит? Что изначально я была на верном пути, да? Изначально да, но что пошло потом? Не так. А потом не так пошло то, что появился с Лэнди. И все пошло к коту под жопу. Да, не могу пройти. В любом случае, я вот тут постою. Да перный кордебалет! Может он где-то там, за стенкой? Опять! Пошли в жопу, я вон сквозь череп прохожу! Все, давайте мне искалибур, я буду королем Артуром Новым! Вон он! Ай-яй-яй! Шёл нафиг! Мы пошли на рекорд. Четверо детей. Он где-то с той стороны. Как я хорошо сейчас с него отвернулась. Все, вот так и вот делаю. Стойте. Сейчас оно все восстановится. Ребенок где слева, да? А нет, справа. Я подумала, как обычно, влево. Пять детей. Иконка. Я только хотела сказать, мне бы иконку там. Ну, вот он. Малышок. Который смеется. Прям рядом. Возможно, там, за стенкой. Все. Главное, чтобы Сленди не напал Вспомнишь говно, вот и оно Однако, здрасте, я ребенка поймала Все, вы справились Отлично, котятушки Прямо вот перед носом у Сленди Ха-ха-ха Сленди, так. Продолжить Ну что ж, котятушки, мы справились с поселком и думаю, на сегодня можно закончить прохождение игры Слендермен Оригинс. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня суббородотом, лайком под этим видео. И мужицкой подпиской на мой канал. Канал Крипикэт и канал Зерекс Про. И всем пока, котятки.